Да, в молодости у меня было много женщин, я менял их как перчатки, пока не встретил свою жену. Неужели ты так сильно влюбился? Да нет, просто жена не вовремя вернулась с работы. <связывая> Пациент приходит к врачу и жалуется на бессонницу. Ложусь спать, но продолжаю думать о женщинах. Никак не могу успокоиться, расслабиться. А вы, закрывая глаза, представляете себе море, волны, песчаный пляж? Должно помочь. Что, неужели море не успокаивает? Та, да, море-то успокаивает. Но эти бегающие по пляжу девчонки в Пекине... Рабинович является в клуб конного спорта. Хотелось бы проездить на лошади, можно у вас взять напрокат? Конечно, вы какую лошадь предпочитаете, какой породы? Мне бы и подлиннее, а то нас пятеро. А кто, а кто это ел? Нам захотелось услышать дома топот маленьких ножек, и поэтому мы купили собаку. Собаку? Собака дешевле и ног у нее больше. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Алло котик, машина поломалась, прям вообще не едет. Ух, ну сколько раз тебе повторять. Когда меня нет, садись в левой стороны. Давай, представляешь, жаловаться к участковому. Представляете, брёнули? Куда? В руку? Нет, за мостную скважину. <музыка> вот, представляешь, выхожу я на пляж в своем новом обалденном супермини мини а там мужики кобелями, кобелями, кобелями. Сколько раз говорить? Не кобелями, а штабелями. Хорошо, кобелями, штабелями. <связь> Изя, дай штуку взаймы. Только после возвращения из Парижа. Ты едешь во Францию? И не думал. С Мне стеканка в молодости нагадала много денег. Оманула? Нет, уже 20 лет работаю кассиром. Степан! Я ваш тайный поклонник. Почему же тайный? Не дай Бог, что она узнает. Элиптика. Как узнать, что ты набрала вес? Ты не можешь больше носить туфли на шпильках. В паркете остаются дырки. Ну что, был в Москве? Был. И как? Стоит там твоя Москва. Еще как. Пробки 10 Павлов. Да ты успокаивайся, я тебя. Устанавливает каишник нового русского. Так, пил. Ну-ка, дыхни в трубку. Новый русский протягивает сотню. Так, техника еще раз. Новый русский дает полтинник, слабо дышишь, дыхника, как в первый раз. Перед мужем я всегда красивая. Бельгишка, прическа, мордаха накрашенная. То стало чего-то. Все равно не ценит, думаю. Сегодня встретила в халате, бигудях и со скалкой. Муж доволен. Всегда сказал, здесь помечтал фреккенбок чмокнуть. Подписываемся, кликаем на колокольчик.